Приветствую всех любителей видеоигр. Будем все-таки открывать еще несколько концовок игры Хаус. Ну, единственное понятное дело, что об одной я точно догадался. Как не без этого-то. Тут не крути вообще по-другому никак. Это убить всю семью. Одна из концовок. Кстати, делал запись. Но кое-что у меня произошло. Очень, скажем так, нехорошее. Записать-то я записал. А вот... Картинки-то не было. Печально, да? Так, на самом деле, на удивление, мне понадобится все, что тут есть. Прежде чем что-то делать. Так, мышь, возможно, догонит. Нет, не догонит. Еще и мышь придется в ловушку ловить. И как бы еще куча всего, и всяких проблем этих я в шоке. Так. На самом деле, мне надо было топор сэкономить. Знаете как? Убить матушку заранее. До того, как она забьет, понятно? Забьет третью доску. Или она две забивает, можно было на первое это сделать. В общем, я помню, что топор можно было сэкономить. Представляете? Но я уже как поступил, так поступил. Так, плюс еще можно будет топор сэкономить, знаете, на чем? На том, что... Эту... Вода. А, вода мне не нужна. Так, надо улиточку убить. Извини, улиточка Я не знаю, кстати, улитка относится ли к животному Но Знаю точно, что можно патрон поднять Вот таким вот незамысловатым способом Так, надо мышь убить Так, иди мышь сюда, пожалуйста Да не меня убивать ты ебать тебе ухо Я в шоке Так, топор кончился Значит, топор я нифига не сэкономил Не знаю, зачем я мышек убиваю, если честно Но топор я мог сэкономить а я его не сэкономил Очень жаль Значит я все таки рано это сделал О уже музыка А она на пианино пошла играть Бля Но вообще я ее должен был раньше убить Ну ладно давайте так ее убьем А стопэ А что я сейчас сделаю Еще вот так сделаю Мне нужна была вода на самом деле Но что то пошло немножко не так А кого нам еще осталось убить то Честно не помню в принципе, мышь я убил, кота я убил, сестру я убил, мать я убил. А, по-па-па-па. -по -по а кого еще? Так, все, погнали. Погнали. Ой, котик. Главное к нему просто не подходить. Так, сестра куда пропала. Так, а значит, что правильно? Если сестра пропала, значит, стоит пробежаться. Так, ах, ты ж ковер-то. Блять. Короче, можно было еще разок, ладно. Так, три минутки я потратил на все про все. Не знаю, вырежу, не вырежу, видно будет. Но две концовки я точно вам покажу сегодня. Это лучше 100% Давай, wake up. Я, кстати, как вспомню эти первые wake up, это аж прям, прям своего рода кайф. Так, значит, так как я немножко опоздал с матушкой, я заферил топор. Это плохо. Мне топор нужно как бы сохранить В любом случае Да, блин, пожалуйста, ну отстань ты от кота Дрогнет просто и все Не знаю, почему кота можно здесь убить Ну, то есть я как бы знаю точно, да Что если я его здесь убиваю, то ничего страшного Так, мы же давай иди ко мне Молодец, молодец Так, все, топор мы сохранили Потом сюда вернемся Чуть-чуть попозже Кстати, не знаю, что будет, если сестру убить именно в своей комнате Тут я еще ни разу Так не пробовал делать Ах ты, блядь, отлично На один удар мы точно сэкономили Так, отлично Так, это уже 100% Один удар у нас сэкономили То есть, в принципе, ту же самую мышь можно. А подождите, а я не пробовал, знаете, как сделать? Ага, все, я понял То есть, в любом случае, руку надо рубить Жаль А ведь можно было, в принципе, этим огромным шаром-то Справиться Так Так так, так Рогатку-то я взял Ага Отли Ты чего? Так, ага Все, отлично Бежим, бежим к мышке Единственное главное, чтобы она нас не съела У нас сейчас все очень хорошо идет Так, иди давай сюда сразу к ловушке Ловушки эти, говорю Отлично, все Отлично, значит и сестру мы можем топором взять так вот я не знаю, в какой комнате ее, кстати, надо убивать. Давайте здесь. Ага, вот и опор кончился Так, что у нас есть? У нас, в принципе, что? У нас, в принципе, вся семья убита. Но, по крайней мере, она точно остается призраком. Вот, мать нет. Кот. Ага, с ней можно разговаривать, она нас не убьет. Отлично. Так, что скажешь? Так, so back more, Bu ailments А, все, я всех убил. Отлично. Да, да да да да Кстати, заметьте, я не могу ее убить до тех пор, пока это самое. А вот теперь могу сломать. Но не могу поговорить. Так, теперь, в принципе, что мне остается? Но ну, мне на самом деле надо ждать, по-моему. У меня еще есть дробовик. Можно какого-нибудь дробовика взять. Например, кота. А, у меня есть еще один патрон. Это нас честно. Ух ты, блядь. А, это этот сломался, все, понял Но кот уже туда не пойдет Игрушку, кстати А, да ладно, я всего один патрон взял Точнее, я не помню, надо ли убивать игрушку Игрушка, она как бы, она, она живая И считается живой А вот это, кстати, плохое плохо дело Потому что я забил, сбить второй патрон А вот теперь вспомни Надо ли убивать игрушку или нет Но я, в принципе, убил всех, кроме игрушки Честно, не помню Придется ждать Ой, вот это баг Мне нравится, что у нас есть? У нас есть тет, у нас есть пустой дробовик Ага, то есть Если встал зарядился, то встал зарядился Ну и в принципе мы можем стрелять Ну ладно, ждем тогда время И сразу поймем Мне еще, кстати, переводчик понадобится где это, Вот это вот я успел записать А потом понял, что картинки нет, короче только вот я, правда, не помню, нужно ли... Нужно ли... Ой, свет выключился. Это плохо. Нужно ли убивать там ту же самую сестру? Так. Ой, сестру игрушку. Так, часики-то протикали, это понятно. Вот этот звук мне вообще не нравится. Вообще не нравится. Ну да ладно, не страшно. Не, может сейчас сестра придет там убивать. Я же ее не в той комнате убил, в которой в принципе надо. Она же могла как призрак стать. О, отлично. Так, что скажете? Отец пришел. Так, я дома. А, все, отлично. Отлично. Кстати, ее тело здесь, значит я ее правильно убил. Опа-на! Пришел нас обнимать. То есть он, в принципе, наверное, убил бы нашу всю семью и меня вместе со всей семьей. Как я понимаю. Так, теперь ждем. Давай, поехали. А, а можно мне пожалуйста, с английского на русский? Ну, поехали. Все, начались, начались. Прекрасные проблемы перевода. Так, кровь скапливается в дверных проемах и просачивается на ковер. Брызги покрывают валис, а накапают с кончиков твоих пальцев. Я не знаю, что как было с этим прекраснейшим приложением. Ладно, твой отец скромно улыбается и ободряет тебя. мапа угощает вас обоих, не оставляя после себя ничего. Все, это одна из концовок. Прекраснейшая такая вот концовочка. А вот вторую будет получить намного сложнее. Во-первых, нужно... Она будет говорить, естественно, все то же самое. О том, что у тебя ничего не получится. Бла-бла-бла. Даже не пытайся. Все равно все останется так же, как ты и думал. Все такое. Бла-бла-бла. И как бы тому подобное. Подъем. Окей, попытка номер, умер, блядь, три. Блядь, нахер он там появился, этот призрак, саны. А чем, кстати, предполагаешь, она любовника убивает, если честно? Ох. Так, берем. Чуть-чуть спринтуем. Берем Спринтуем Ага, сосать Потом, куда мы идем? Мы идем сюда, да Вот, кстати, что, что с этим призраком интересно связано? Очень интересно Так, она должна была уже А, ведро! блять, ведро! Нам нужно две воды просто успеть сделать Ага, все, спринт обратно Все, теперь никакого спринта Еще чуть спринта Блин, я чуть-чуть зафейлил со временем. Ну да ладно. Так. Давай-давай-давай. Опа, этого нам хватит. Опа. Опа, теперь можем спринтить нормально. Теперь нам нужна рогатка. Теперь нормальный спринт. Теперь ждем. Фух. Столько фейлиф просто на одном месте. Да-да-да-да-да-да. Мы тебя берем и тебя тоже берем. Так, теперь бежим. Теперь наверх бежим. Вот это вот чучело можно, короче, с рогатки сбивать. Но оно мне так помешало, блин, зараза. Так, что мне надо? Что мне надо? Это в туалет. Отлично. Отлично. Не знаю, зачем мне эта мягкая игрушка. Ну да ладно. Так, топор. Отлично. Так, отлично, бутерброды готовы. Я очень вовремя. По таймингам я вообще очень вовремя. О, этот мы забираем. Отлично. Мы ему сначала воду зальем. Я не знаю, подскользнется он или нет, но мы попробуем хотя бы. Хотя бы стоит попробовать. Иди ешь. Так, мы точно два патрона забрали. Так. Тут ничего. Тут ничего. У нас, в принципе, все есть. Так. Насчет воды. Наверное, вот здесь я разливаю воду. И пока мы его ждем, может быть, еще одна успеет наполниться. Так, я ему срезаю руку и бегу, получается, вниз. А я даже внизу, в принципе, ее подрезать-то могу, чтобы как сделать? Вот так побежать. Ой, вообще идеально рассчитал план. Опа, это мое. Блин, я надеюсь, что он подскользнется. Блин, ладно, топор бери. Так, потом ловушка идет, отлично. Надеемся, что он просто подскользнется. Так, все отлично. Отлично. Че, подскользнется он? Ага. Он, в принципе, боится, но и не боится одновременно. Окей, хорошо. Так. Два. Ага, он недолго. Недолго срабатывает, я понял. Это... Ох ты ж, блядь! Отлично. Смог его спугнуть. Так, хорошо. Блин, это недолго работает. И сейчас. Отлично, я смог перебежать. Я смог перебежать. Плохо, что, знаете что? Что ловушка больше не сработает. Ну, бежим на кухню, значит. Будем ждать, когда он, блядь, по воде будет подскальзываться. Дважды хотя бы. Надеюсь, еще одну успеет наполниться. А все, мне больше его нечем гонять. А, он вторую лужу наступит. Ай, блядь, не успел. Все, пизда. Отлично. Пожалуйста, нет. Он умер. Уф. Я смог... И улитчика спаслась. Все хорошо, все живы, и этот гигант был мертв. О, Но... это, наверное, лучшая концовка, кстати. Я предполагаю, потому что вся семья жива. Так, переводчик, естественно. Естественно, открываем переводчик. Так, можно мне это самое вот так вот сделать? Да. А, что скажете? Это казалось невозможным. Um, еще раз День тянулся и темнота становилась все гуще Проклятие на твоем доме Я... Чего? Чего? Проклятие на твоем доме Страхует Маунт Тобла Не знаю, что это Но может быть плохой перевод, естественно как, как бы не без этого А можно мне вот это вот слово перевести, пожалуйста? А это вот как бы вот Почему вот как бы вот нельзя Но сейчас дом по-прежнему В конце концов, гложащий ужас сменяется теплой едой, и ты возвращаешься к своей старой семейной жизни. Вот и еще одна концовочка. Так, ну мы что-то будем убирать, что-то вырезать, конечно же, естественно. Следующее, что я покажу, как бы естественно опять над нами убирается что это все невозможно, что ты пытаешься сделать, остановись, бла-бла-бла, как бы это как бы концовка навсегда, типа тебя ждет всегда один и тот же конец, но не без этого. И теперь, естественно, мы сейчас сделаем тоже же невозможное. Опять мы сейчас выполняем все то же самое по кругу. Но в конце вас ждет неожиданность. Вас ждет неожиданность. Так, давай, wake up. Пойдем. Wake up. И вот мы снова в этом доме. Опять с теми же самыми действиями. Но С интересующим, интригующим финалом Так, ну мы, естественно Убивать я никого не хочу Поэтому мы будем действовать так же Как действовали до этого Так Да и в принципе, да Нам убивать почему сейчас никого не выгодно Потому что в любом случае нам нужны все те же самые предметы Которые были в конце Как бы не без этого Ага, ого го Вот это я сейчас, блядь, дважды опасно поступил очень. Так, что мне надо? Воду разлить. Воду разлить, воду разлить, отлично. Теперь побежать вниз. Хотя не знаю зачем. Ловушка, в принципе, я бы ее в любом случае забрал. Ну да ладно, мы ее заберем сразу. А, я успеет восстановиться эта энергия. Отлично. Ждем немножко, убьем. Так, нам еще и бутерброды дожидаться. Так. Забирай. А, блядь. Забирай. Как бы в принципе на чем-то можно было сэкономить свое время, но... что нам надо? Нам надо сбить. Так, сначала ты. Пойдем со мной. Да, пойдем со мной в любом случае, что ты... А, а, все, он больше не хочет со мной Я понял, ну как хочешь А я ей не попал Не попал попал. Так, так, так, теперь бежим, бежим Бежим Берем с собой Да, да, да, маленькая моя Бежим, бежим Так, нам еще бутерброды дожидаться Теперь возвращаемся обратно Блин, как хорошо, что вообще с водой эту тему просек так, теперь что нам надо? А, туалет и все остальное. Пропади. Пропал. Этот камер меня так напрягает каждый раз. Вообще жесть. Кстати, не в зависимости от последовательности уже. Почему я сразу так не делал? Сначала так же по пути получается. Так, и уточка нам понадобится. Понадобится, представляете? Уточка. Так, все это нам пригодится. Так, что у нас там? Бутерброд. Последний патрон и можем идти, в принципе, да. Так, это берем, это берем. Нам нужны все предметы. Так, а я не успею, да, до, до того? Нет, я успею до того, как она уснет. Давай, иди, я же Так, у нас, в принципе, два патрона, да? Сейчас быстро проверяем это дело. Я должен быть прямо уверен, да. Если я, мать, не успею сохранить, то, в принципе, не столь страшно. а а, -а, -а. Я вспомнил, в чем минус, блядь. Ковер убийца, блядь. Сука. Блядь. А как мне с ним сражаться-то? Ну, в принципе, я надеюсь. Блять, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Надеюсь, он не пропадет. Мне этот боулинговый шар очень нужен. Отлично. Теперь смотрите, что я сделал. Остановил время. У меня есть, в принципе, любой предмет на данный момент. Так, что наверху нас ждет? Глаза. Отлично. С ними все просто. Я здесь уже был. А где рогатка? Ага. Ага. Ага. Кусочек цепочки открылся. Так. Так, так, так. Идем сюда аккуратненько. Я сначала не понимал, что надо делать с ним, а ему оказывается надо, блядь, да блядь, да ладно надо было побыстрее действовать что ли, ладно, лови да ладно, а как мне на тебя что-то теперь уронить-то ну ладно, ой, лови отлично отлично минус рот теперь самое тяжелое так ловушку я не пожалею ага, это, короче, с пальцами разобраться по-моему, с руками здесь да ага здесь здесь короче надо пальчики убивать чтобы они не убили меня все просто я не помню сколько здесь пальчиков будет поэтому надо бля действовать аккуратно ладно что нам нужно топор Ловушка, дробовик. Бля, дробовик нам стопрудово нужно. Чтобы получить два дробовика, нужно обязательно, сука, это самое. Бутерброд. Потому что без ловушки я, блядь, бегать вокруг этих тварей не хочу, нихуя. Без ловушки это самый простой способ попасть. Короче, мышь от меня сразу, я тебе гарантирую. Отстань. Бля, в принципе, кстати, и мамку можно зарубить. Топор у нас, судя по всему, вечный. Ну да ладно. А, не, нельзя. Мне ж бутерброды нужны, блядь. Ай, блядь, воду не разлил. Да я хуй Сейчас разолью. Она нам все равно сильно-то не нужна. ну Нам только от матери надо спастись и все. Так, где я там еще не взял? Э -э попом -по -по я еще не взял где. Так, все, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим. Нам главное успеть. А то тут лужа, она потом не пропадет нифига. Ну, точнее, она будет долго пропадать. Оно а ну, пропадет отсюда. Так. А можно, в принципе, еще пожар устроить. Кстати говоря. Да? А давай устроим пожар. А почему нет? Так, что нам еще надо-то? Пум-пум-пум. Холодильнике ничего нет. По мамке стрелять бесполезно, судя по всему. Ну, да, там, наверное, сейчас расплачется, конечно. Но воду я там разливать точно не буду, блядь. Я там уже напоскальзывался, спасибо. Хочу посмотреть, что будет, если там будет пожар. Даже просто из любопытства. По большей степени из любопытства. А, точно, мы уточку не берем. Мы берем водичку. Отлично Да-да-да-да-да-да да. Там уже это разнылось Наверное, все такое Так Держи бутерброд Да А, кстати, знаешь, что не взял? Патрон оттуда не взял Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй Ой, там уже А, взял патрон Какой молодец Там сейчас еще код загорится Но не без этого где? Следуешь за мной, да? Ой-то, блядь. Так, ладно, пойдем снизу. Фу. Так, у меня два патрона. Так, сразу рогатка. Ага, глаза. Ага. Ага. Так, ждем восстановления энергии. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да? Ой-ой-ой-ой-ой. Так. Так. Сразу вот так делаю. Но я на ней не подскальзываюсь? Нет, отлично. Ага. ага. Ага, ага, ага. Ага, Так, минус еще одна проблема. Самая большая проблема для меня, но вы, естественно, понимаете. Так, может его... Блядь, даже если я его оббегу. Что у меня после пальцев? Ладно, иди сюда. Так. Ой, блядь. Блять, я очкую теперь просто делать лишнее движение. Так, главное рядом с этими пальцами, с уже убитыми пальцами не находиться рядом. Так, я думаю, как бы мне лучше подловить момент. Вот сейчас и вниз. Потом опять наверх. Потом вниз. Вниз, вниз, вниз, вниз, вниз, вниз, вниз, вниз, вниз. Сколько пальцев надо убить? Вообще не представляю. Так, ну когда их становится много по локации, прям не... Ага. Два, четыре, шесть. Шесть палец. Так, тут сердце. В сердце, по-моему, стрелять, да? Ну, как бы, а что еще остается делать? Ну, в принципе, лай... логично. Блять, я смог. Так, а где я? Ага. Это я дубль 2 Или что это такое? Спринтовать я не могу. Так, куда мне? Давайте пойдемте налево. А я думаю, какая-то концовка будет, если честно. Пойдем налево. Так, здесь тупик. Надеюсь, что я не должен здесь тоже куда-то спешить, блин. Что я могу спокойно осмотреться, подумать, куда я иду, что я иду, зачем я иду. Блин, темновато здесь, конечно. Очень темно. Надеюсь, мне... Ну, блин, шифта нет, значит, бегать от кого-то мне не придется, я думаю. Ты кто? Кукловод. Бог, что ли, какой-то? Типа, иди сюда, Теби. Ну, это вот я воспринимаю этот перевод, по крайней мере, именно вот так. Да? Давайте сейчас мы прямо сейчас вот уверимся. Да-да-да, иди сюда, Теби. Не, я не хочу. Пойдем, ага-ага. А а а а а а ну, пойдем, пойдем к нему. То есть, видите, он тут играет э матерью и отцом. Так, он меня поймал. Хорошо. Ты не должна уходить. У него было так много счастья. Ты нужна мне. Правильно же, да? Да-да-да. Да, переведи ты мне, блядь. Короче, ладно, я будем считать, что да. Блядь, руку оторвала. И топор взяла. <Sent> И зарубила его, блядь, ценой своей руки. Неплохо. Но знаете, сколько надо как бы силы, чтобы это сделать. Так, а вот теперь стоит, я думаю, перевести то, что она нам скажет. Угу, я понял, проще открыть снова камеру. Ты дура, дура, тупая и незначительная. Что, блядь, что, почему ты так слово это перевел? А, тупая и ничтожная. Так, я понял. Что ты делаешь? Подожди, остановись, здесь нет никаких неприятных ощущений, верно? Бля, почему это? Я прям знал, что надо почитать. Прям знал, потому что до этого нас точно оскорбляло. Иди, пожуй, и уходи, я не буду стоять у тебя на пути. Иди, пожалуйста, может быть. Вот как Эйхет переводится. Ну ладно. Типа, окей, окей. Я солгала, это действительно заканчивается. Пожалуйста. А, ну это типа все можно закончить, пожалуйста. Да ладно, я прям ушел-ушел ушел с концами. Да ладно. Я реально вышел из дома. Отлично. Такая концовка мне нравится. Блять, вырезать придется. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А, да, пока не забыл. Вот так вот и вот так вот. Мне кажется, что это было так давно. Этот дом, моя семья, мой... Кто? Ну типа... А как переводится Арм. Ладно, пофиг. Не столь важно. Не знаю почему, конечно, он начал себя так плохо вести. Моя рука. А, точно, моя рука. Моя арм. Рука. Надо будет другой, блядь, переводчик скачать по фото блядь, и все будет прекрасно. Блядь. Это было похоже на сон. Как будто я не был в контроле. Не была в контроле. Ну ладно. Теперь я свободна. Сейчас я расправляюсь со своей банкой. Может, ну ладно. Какой чудесный день. Концовочка. The end. The end. Или, типа, end? Или сейчас будет опять wake up? Что сейчас будет? но ну, концовка, по крайней мере, мне прям понравилась. Да реально сейчас будет wake up? Типа... Ну-ка, ну-ка. Допустим. Подъем. Хочу на часы сейчас посмотреть. Так, новая, новая записка в журнале. А у меня еще как минимум две концовки остается. Еще две концовки как минимум. Еще две. Да, часы все осталось. Не знаю, какие еще могут быть концовки. Опа! Куколка появилась. А что мне с этой... О, подождите, а если это ее отнести вот этой куколке? А я. А чё я бросить не могу? Не понял. Ладно, допустим. Да, Идем пока дальше. Сюда попасть я не могу. Но здесь все, как бы все логично. Все пока что понятно. Так, у нас появилась кукла, как минимум. Из нового. Так, лягушка. Которую, судя по всему, тоже могу взять. Нет, не могу, блядь. Так, ладно, я не понял, лягушка появилась Так, кошка проснулась Но это ладно, это не столь важно Ага, тут лицо уже сразу же стоит С ним можно поговорить Мы не будем это переводить уже, как бы ладно Вообще он там подсказки дает, как я понимаю Чего? Чего, блядь, что я сейчас сделал? Блядь, надо было почитать. Я взял куклу. Только не говори, что я сейчас буду за другого героя играть. Да ну нахуй! Да ну! Да ладно. Так, ладно, давайте, про давайте пробежимся Ой, бля Ой, бутербродик бегает Так, ну здесь что-то в доме прям вообще все страшно а -а Эй, ребенок а, -а, а, ну он кушает, да? Они сами к нему в рот лезут А ему мыши таскают еду Блин, а классно. Так, что здесь? Пианинка есть. Ой-ой, давайте съешь нас. Давай. О! Поймал. Ну, хоть, ну, хоть какое-то завершение серии будет прекрасно. Наш любимый рояль нас убивает. Опять же таки. Спасибо, дорогие друзья, за просмотр. За подписку, кто подписался. Ой, игра умерла, представляете? Ну, это нормально. Поэтому спасибо за просмотр. Предлагать игры для обзоров. Подписывайтесь на телеграм, ссылочку в описании. Всем. Пока-пока. Главное просто на водичку не наступить. Ага, отлично. Так, бежим, бежим. Бежим. Блять, блять, блять. Блять, сказал про водичку и наступил на нее. Ну чё, блять? Съешь меня? Съешь меня. Иди нахуй. Иди нахуй. Ага. Нет. Блять, нет, нет, сука. Блять, он должен был блядь, в ловушку попасть, не я. Короче, вот да. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай да, блять! Да чтоб тебя, сука! Блять, тварина. Вверх, вниз. Да блять! Да, да иди-ка ты нахуй, блядь, меня начинают бесить эти пальцы ебаные, блядь. Сука, Такой, блядь. Сколько, блядь? Полчаса я уже, с этой хуйней, ебусь. Последняя а попытка. Пизду.